отряд ВОД Вердомишское объединение тимуровцев» пионерской дружины имени Владимира Залевского Вердомишского детского сада средней школы Свислочского района в этом учебном году стал участником республиканского проекта «Тимуровцы бай». Интересные творческие встречи и необычные задания увлекают ребят, поэтому наш тимуровский отряд ВОД в постоянном поиске. В январе пионеры познакомились с различными видами рукоделия и новой техникой рисования в мастер-классе. У ребят состоялась очередная встреча на все 100. На этот раз с руководителем кружка по рукоделию «Шерстяная акварель» Татьяной Шестопаловой. Татьяна Алексеевна познакомила ребят с необычной техникой рисования – шерстяной акварелью. Это одно из увлекательных и интересных направлений в декоративно-прикладном творчестве. Пионеры узнали и были очень удивлены тому факту, что общение с цветной овечьей шерстью помогает людям справиться с душевным напряжением, стрессом, способствует приобретению равновесия, раскрывает творческие способности и дает ощущение полета для вдохновения во время непосредственного процесса творчества. Татьяне Алексеевне, первой учительнице Тимуровцев, понравилось не только рассказывать, но и показывать, объяснять своим ученикам, как работать с шерстью. А ребята убедились, что освоить технику рисунка шерстью не очень сложно. На этой встрече ребята также познакомились и с другими видами рукоделия, Интерес вызвало и занятие энкаустикой – техника рисунка, в которой картина выполняется воском при помощи утюга. Позже тимуровский отряд «Вот» провел сам мастер-класс в технике рисования шерстью с младшими школьниками – итогом которого стали совместные, пока небольшие картины. На очередном заседании любительского объединения ⁇ Современник ⁇ информационно-библиотечного центра ведомической средней школы, его участники решили помочь Тимуровцам освоить различные виды рукоделия, дали советы по созданию творческой работы своими руками. Предварительно изучив литературу, ребята выяснили, оно зародилось, развивалось и росло вместе с человеком. К тому же, оно постоянно сопровождает человека в быту, на работе и отдыхе. Вместе с современниками тимуровцы разработали мастер-класс по изготовлению цветов из бумажных салфеток. Затем была проведена встреча с октябрятами и пионерами, на которой тимуровцы помогали осваивать секреты изготовления цветов и украшений из салфеток. В холодное время года всем очень не хватает света и ярких красок, а цветы и картины из шерсти приносят чувство тепла и гармонии. И если вы желаете дарить радость себе и близким своим творчеством, Тогда Тимуровский отряд год Вердомишского детского сада средней школы может поделиться с вами умением создавать красоту из шерсти и готов привести мастер-класс по рукоделию. Рисунок цветной шерстью – это отличное лекарство от грусти в зимние холода.